Ну, под конец стрелы. Ну, конечно. Всем привет, с вами как всегда Сергей эфириан и мы все еще проходим гонки. Гонка трансформации. Ну да. Я ничего не вижу в этом дожде. А какого? Ты ч, троллинг запустил? Я не мог запустить троллинг. Вообще странно, почему здесь дождь? Потому что ты троллинг запустил? Нет. А, -а, -а ты тоже отрезался. Да. Жопу и надо свежать. Я понимаю. Сырых трубах, еще так сочно что то какие какой-то, запустил. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормал Как да? бы я субтрубы не были бы мокрыми, но бы нормально. Та фак! Короче, тут реально треш. Механ. Что, троллинг? Реально троллинг? <laughs> ну походу. <laughs> ну тут не то чтобы троллинг, тут как бы троллинг, окей. Но такое. ай яй яй яй, -яй механ тут пинается. Ай-яй-яй-яй-яй, вообще. Блин, за того, что сыра вообще трешло. Здесь я смотрю. А это не ты? Механти, да? Ой, братан, это будет боль. Механ прилетает. И ты спокойно такой взял и поехал, да? А, ну все уже. Спокойно, на меня переколдая было. У меня тоже. Ну, блин, ты поехал. Я первые разы я даже не мог его повернуть наверх, меня просто скидывал из-за сырости. О, поехал. Лишь в конце замедляться. Ага, понял. Эх, Леха, на тарелочке там жопы надо съезжать. Там увидишь, когда едешь наверх тарелочку, там у нее одни бустеры. Ну, под конец тарелочь. Ну конечно. <с000> Куда же без этого? Еще я не долечу, да? Ну конечно. Всё, я и без жопу нормально приземлился нас взял, я не помню что то какие то чеки странные вообще как то высоко Михан еще не доехал, он Я взорвается. вижу. Где? А он передо мной уже. Прям совсем передо мной. Ой, я его подкнул Вот тут наверх или в трубу надо? Трубу. фак. Так, хорош. Псина, <сёк> блин. <сёк> ну спасибо. <сёк> Просто спасибо. Где-то уже, блин, был самый конец почти. Так, я взял чек. Да дальше. Да разберись сам, чё. Бил Трубу вниз. Ага. Алексей, Алексей. Блин, не смог. Ладно. Надеюсь, ты же не за меня упал. Слышь? Да можешь Да, Было месть за трубу. Лх А Лх Лх Сина <сёк> Ч видела? Ч? Ч я виделся? Чё? Чё, виделся? <сёк> я не видел. Да мне так...